Бисмиллях рахим и так мы продолжаем пройти вторую часть. Мы продолжаем пройти третий урок, а теперь вторую часть третьего урока. И здесь очень легкое правило про то, что вот когда мы добавляем алифлям вот, нэджмун ан здесь добавлен алифлям. Иногда мы произносим лям, иногда нет. Например, бабун ал бабу. А вот здесь нэджмун ан Здесь мы не произносим нун, э, лям не произносим. Почему? Да потому что есть конкретные буквы, которые приходят после альфлям, и лям не произносятся с ними. И есть конкретные буквы, с которыми лям произносится. Надо просто запомнить эти буквы. Здесь ничего сложного нет. Наджмун, аннеджму, раджун, ар-раджуду. Здесь тоже ра. С ним лям не произносится. Дикун ад-дику. Даль тоже с ним не произносится лям. ТАЛИБУН АТ -талибу. То есть мы не говорим АЛЬ ТАЛИБУ Мы говорим АТ ТАЛИБУ Потому что ТА вместе с ТА ЛЯМ не произносится в Для этого давайте мы посмотрим Общий график, список этих букв Справа у нас э, буквы, с которыми ЛЯМ произносится А вот слева у нас буквы, с которыми ЛЯМ не произносится Например, смотрим Первая буква алиф. АЛЬ ЭБУ Отец ЛЯМ произносится Второе слово б аль бабу После альф-лям приходит б. Ба. аль бабу Здесь лям произносится и четко слышно. Вот слева смотрим. Тэ. ста не произносится. Не говорим аль -таджеру. Говорим аль-теджиру. Вот и все. Надо просто запомнить эти буквы справа и слева. Кстати, для пользы хочу сказать, что буквы, с которыми лям произносится, они называются буквы... Камария. Аль-Харуф, аль-Камария. А вот буквы, с которыми лям не произносятся, их называют буквы Шамсия. Аль-Харуф, аль шамсия Хуруф это буквы аль шамсия Кстати, насчет новых слов здесь новые слова есть. Аль-Абу отец. Аль-Бабу. Знаем аль дверь Аль-Джаннату. рай и сад. аль осел. Аль-Хубз Аль-Хайн глаза. Аль-Хада обет. Аль-Фему рот. Аль-Фэму род, Аль-Хада обет. Аль-Камару Луна. Аль-Кельбу знаем. Аль-Мау знаем. Вода. Аль-Валяд. Аль-Хава воздух. И Аль-Леду. Аль-Еду это рука. Потом а торговец. Ас-сеубу платье. Ад-дику знаем. Аль-Захабу. Это золото. Аль-Захаб раджулю знаем. Аз-Заграту – цветок. Ас-Семаку семеку рыба. Ас-Шамсу солнце. Ас-Шадру садру грудь. Аль-Дайфу – гость. Аль-Талибу – студент. Знаем. Аль-Захру спина. Аль-Лехму Мяса, мясо. Аль-Наджму звезда. Эти слова я быстро перевел, потому что видео это дико Вы можете в любой момент ставить паузу на видео или же повторно просмотреть некоторые моменты из видео. Поэтому э, я думаю нету нужды нету нужды повторять много, потому что вы можете повторять видео сколько раз вы хотите. Потом у нас здесь очень легкое задание. Здесь просто надо э, читать, вот и все и э, понимать. Асукка РХЛЬВун, Аталибу Маридун. Здесь вот новые слова есть. Анеджма байдун. Анеджм звезда. Баэйдун далеко. Кстати, желательно перевести эти, эти словосочетания или же предложения. Раджулю вакрифун. Мужчина стоит. Асука знаем. Аталибу Маридун. Маридун больной. Аталибу Маридун студент болит. Поэтому он не сможет, наверное, участвовать на уроках. Но сегодня такого в большинстве случаев нету, потому что если даже он больной, может э, участвовать на онлайн-уроках, если он не так уж сильно болеет. Адекю Джамилюн. Ну. Адептер. автор это тетрадь. Тетрадь новый, Особенно студент или же ученик видит новый тетрадь и говорит, я здесь напишу полезные вещи два-три страниц пишет, потом устает Аттажеру Гани Юн Гани Юн богатый. Аттажер это торговец, торговец богатый. Ну, наверное, он правильно планировал свою торговлю и вот с разрешения Аллаха стал богатым. И кстати, не надо забыть про закят. Если его имущество доходит до закета, Атдуккана Мавтух Атдуккана это магазин, маленький магазин открыт. Уже карантина нету, уже все магазины открыты, аль-хамду-Лля. это мы знаем. Аль-Валяду факир. факир, это бедный. аль бедный, ребенок бедный. Таджир Гани, бизнесмен, торговец богатый, а вот маленький ребенок бедный. Ничего, главное не иметь имущество, главное это иметь таква, бояться Аллаха и благие дьяниев, и главное довольство Аллаха. «Ат-туфаху лазидун». «Ат-туфах» — это яблоко лазидун, вкусное. Яблоко вкусное. У нас яблоко особенно, говорят, вкусно в районе этого губа. Не Куба, страна Куба, а Губа. Там яблоко Куба вкусное, яблоко вкусное. И вот «Ат-туфаху лазидун» яблоко вкусное. Хорошо. «Ат-тавибу тавилун». Ага, врач высокий. Врач высокий. это не повредит. Вальмаридо А вот больной низкий. Врач высокий, больной низкий. Врач высокий, вольмаридо А больной низкий. Итак, следующее упражнение очень легкое. Просто надо ставить харакат в конце слов. То есть надо учесть то, что если в начале слова есть альфлям, то в конце будет у, не будет танвина. А вот если в начале а, есть, нету альфляма, тогда в конце будет танвин. А вот здесь во всех этих словах есть альфлям, значит в конце, в конце у них не может быть он. В конце будет у. И так далее. Именно эльфирахфимаяли бивада и калиматин на себя Да, надо поставить подходящие слова в эти пустые места. Вот ганиюн. Какое слово поставить? Давайте аль поставим. Потому что он здесь был факир. а здесь сделаем альваляду ганиюн, богатый. Ребенок богатый. Хальвун. Асукар хольвун. Маридун. Ладидун. Здесь очень легко можно решить эти задание, давайте последний тоже вместе решим. Касирун от табибу сегодня, на этот раз от табибу будет, касирун, врач низкий. Хорошо. А здесь очень интересно решить это задание. Надо просто соединять эти слова, которые подходят друг к другу. Например, линией. Чертим, чертим линию вот от слова талиб в слово лядидун. Вот так. Это будет неправильно. Вкусный студент. Какой подходит? Атталибу Максур, Сахиль, Мефтур, Марид. Вот. Значит, чертим линию вот отсюда до отсюда. Потом второе слово. Аддуккан. Какой подходит к слову магазин? вот мафтухан. Магазин открытый. Чертим линию, вот отсюда до сюда. Таким образом, третий тоже решим. Оттуфеху. Какой подходит? Маридун, мафтухун, вот, лазидун. ат чертим линию, вот отсюда до сюда. Ат-туфаху, Вот таким образом соединяем эти слова. Это очень легко, аль -хамдалля. И вот здесь новые слова. Хальвун сладкий, тавилун высокий, Маридун больной, факирун бедный, аддукан магазин, касирун низкий, гонигун богатый, ат и облако. Это мы уже прошли, Камария шамсия. Значит, читай эти слова, учитывая правила Камария-щамси-я, буквы камария щамси То есть, где надо произнести где надо произнести Ля, а где нет. Вот смотрите, в первом слове. البيتو. здесь не надо произнести лям или наоборот здесь надо произнести лям а вот во втором слове ⁇ Ад-дику. здесь уже не надо произнести лям ⁇ адику ⁇⁇ здесь надо ⁇ аль-бебу ⁇ надо ⁇ аталибу ⁇ здесь ляму не услышали не надо ⁇ Ат-талибу. Если приходит буква «Та», то «Лям» не произносится. «Ат-Талибу», суккару «Ад-Дафтару», «Аль-Аху», «Ар-Расулю», «Ар-Расулю» это посланник. «Аль-Ваджху» лицо. «Аль-Ваджху» – лицо. «Ас-Садику» Ас – друг. «Аль-Куран» – Коран. «Ас-Саля» молитва, намаз. Вот в, в Азане говорится Хайя аляс Или же Иками говорится Кадыгаматис-саля ас соля это молитва намаз аль кабату каба. ар расу голова ар расу голова Вот аль палец аль палец Вот смотрите, какие важные слова Ну да Отметьте эти слова у себя и заучивать наизусть. Ассабун мыло. Ассабун мыло. азуфру ногать. Вот ногти, ногать. азуфру аль, аль Утренний намаз. То есть утреннее время, когда совершает утренний намаз. Аль-Фаджир. Аль время намаза Зухр. Польден. Аль-Асур. Время аср. Аль-Магриб. Вечернее время. И Аля, иша, время намаза Иша. Все, после этого мы закончили третий урок. И со следующего урока мы еще начнем четвертый урок. Тоже интересный и важный.